Добрый день! Вы искали лечение сахарного диабета второго типа? Ну, есть принципиальные два пути для решения этой задачи. Первым путем идет официальная медицина. Назначаются сахароснижающие препараты, но, к сожалению, контролируется осложнение сахарного диабета в виде диабетической ангиопатии и атеросклероза сосудов, которые фактически являются главными убийцами больных с сахарным диабетом. И, идя по этому пути, вы автоматически потеряли 30% жизни. Я предлагаю альтернативный, немножко другой путь. Через восстановление работы печени. Когда печень, как склад для углеводов, начинает работать более эффективно, уровень сахара в крови автоматически начинает контролироваться на более низких цифрах.